Всем привет, ребят. Сегодня мы идем за грибами. Посмотрим, какие у нас грибы сегодня. Есть ли они вообще в этом лесу. Давайте, не переключайтесь. Тут жена идет, сын. Погнали. Бля. Какой муравейник, ребят, попался. О, муравейник, Фотосессия у нас тут. Так, ну что, пока грибов не наблюдаем, пока только заходим в лес. Сейчас будет первый гриб, буду снимать. Идем по старой заброшенной дороге. Вот там дорога. Что за место не буду говорить, скажу просто, что Талдомский район. Все. А то потому, что когда говорю, когда место, на следующий день приходишь, грибов нету ну, Ладно, не приключайтесь. Ребят, первые грибы. Да шутка, ребят. Это поганки. Ребят, грибок. Но он нам все не нужен. У нас не белые должны быть одни. Максим под осеныки. Ребят, Ты Промокнешь. Грибок стоит. Спрятался. Ой, вот. Где этот грибок? Дальше, дальше. Вот этот? Да. Ножиком слезай. Пипец. Бесполезно. А сейчас мы это, отрежем? Эй, здесь да. слизит, а ну брысь. Идем. Сейчас Ну Ничего, нормальный грибок? Хороший, только слизи. Давай, Скажи, хороший. Ну, Вкусно, ноговой. Клади. Ну, ладно. На картошку пойдет. Жена какой-то там гриб нашла. Красноголовик. Да. Пошлите. Идем дальше. Вот нашел еще какие-то грибы. Похоже на опяты. Не знаю, надо будет у деться спросить. Маленький такие хороший. Может, ложные опять Кто разбирается, напишите в комментариях. Что за грибы? Так, вот лисичка, ребят. А рядышком. Затем, что куда мы и шли. Белые ой, грибы. все срезаешь? Маленькие. На, бери. Чистый хоть. Давай здесь, здесь. Чистый покажи. Чистые. Хороший, да. Мы тоже А вон, вон лисичка. там лисичка одна. Ой, лисичка, Срезай. Где-то от ней балдей. Вон они. что. Вот. Идем. Эти большие. Вон хорошенький, вот хорошенький. Срезай, срезаю, кости. кости Срезают, Костя, а нет, он уже не хороший. А хочешь? Да. А вот этот. О, вот этот дырь. Какой он. Бери. Это большой больно. Ну, не такой большой, который. Мне не кричи. кричи. Закрутимся. Эти не берем. Что ты вот еще, ребят, грибок. Это нормально, да, должен быть. Ну, покажи. Червил нет. Да. Хорош. Где еще? Давай. Где-то еще видел. Я еще нашел. Нет. Смотри, какой мелкий. Это не то, это поганка. Так, и чем далее? Лисички. Маленький только бери, большие не бери. Тут нашел, да? да ну вот кручусь. Пока. О, ты... Так, подожди, дай сниму-то, кости да, вот, тебя! Ой, а тут. А так, так у тебя еще. Я тебе о чем говорю? Ты чуть не наступила. Да. Тихо, а Ой, было. да, Да-да-да. Хорошие? Да. Да. Отличные. Вот я говорю, ты наступаешь, смотрю, куда ты по грибам идешь. О, Беленький, да? Ой. Надо еще где-то смотреть. Ой, какой огромный гриб. Но это не ты. А Это здоровый гриб. Возьмем один. Зачем он тебе нужен? А че? Ты как... че, таких? Во. А там под ним еще был, что ли? О, хороший. Ага, какой хороший. Во, Надо... Все плохие грибочки. Что ты там нашла? Что нашла? Там горит. Вот. О. Смотри, какой. Красавец. Ой. Зай, он сейчас замучится, этот ведро там, так сказать. А он еще маленький, да? О. Ой. Вот это папа. Ты его увидел. не заметил? Эх. Но у меня очки, видишь, я все вижу. А там еще один. Где? Все там... уже потеряла? Стану на свое место. Может его нет, кости нет. уже передавил? Нет. Может это ты, который я заметил? Потеряли гриб, который нашли. Ну, я... Что там костик у нас нашлась, нашел? Нашлась О, Нашлась. Я нашел сейчас. Вот как мне плохо, ребята. Вот даже валюсеньки нет На, Вот еще грибок, но он уже большой Нам такой не нужен Как его шляпка увернула Вот еще грибок, ребят А рядышком еще И еще Два, что ли, цов? Вот и обрезилась. <смех> Чего ты там еще нашла? А я тоже нашел за. Смотри, прям чуть не наступил на него. О! Маленький какой. Здоровый? Нет, вот он. <смех> О, <Вон>, красавица. <смех> Ой, какие, сколько... Вот еще два беленьких. Вот раз и два. Давай срезай ножиком. Вот еще гриб. Белый. Нет. Там. Мы идем тебе. Вот еще. Идите вы, а? Давай идем сюда. Идет, говорит, во Еще гриб. Аж хрустит, как арбуз. Хрустит. Вот она. Белый. Дерево упало. Ну, вот встань рядом, я тебя поснимаю. Твой рост Больше. Позируешь, да? Сними. Где? Вон красноголовик, сейчас наступите на него. Так, вот он. Я вижу. Давай. Где? У тебя нож, по-моему, да. ой, подожди, вон еще. Вон, смотри, О, смотри, какая полянка. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тих, тих, Костя, смотри. Вот он. Срезай. Смотрите, полянка с грибочками. Смотри сколько. Вот, Дайте срезай. мне один ножик. На. Мы здесь грибочки нашли. Столько грибов? Ой, что Ой, еще. Грибок. Реж, реж, пока не убежали. Вон еще. Там стоят. Где? А, смотри. Хороший. Ой, смотри, какой труплялась. Дерево. Сюда. Оно все пустое. Еще Там грибок. Дерево. Белый? Давай Он еще спрятался гримботчик о Иди. смотри какой там смотри так это ага, здорово трюк что там давай беленький Там жена нашла. <свист> <Ага. свист> Что-то Ты разошлась за? Даже? Он там... вон еще грибочек Пап, стоит. Ты Видишь? Ниже. Ты -то не туда пошел-то? <свист> Зайс режь грибок. Вон он, вон. Иди сюда. Я вообще про тот говорил. Иди, хороший тоже. А ты какой взял? О. Этот большой не надо такой. Возьми, возьми. Зачем он нужен? С пожарить только. Пожарить. А вон еще стоит белый. Иди. Вон. Вон, зайц, Так вот мы тут. Мы грибы собираем вообще-то. Я знаю, где дорога, меня не спутаешь. Ну что, вон дорога. Чё там Еще беленький. Пищи, Красавец какой нашел. На. Клади. Прошел и не видел, да? Угу. Мама притихла, мама грибочек нашла Никуда-куда спрятался Вот спрятался О, хорошенький А вон еще костик спрятался, вон видишь Тоже беленький Кость уже скоро корзину, но эту ведро особенно собираешь. Папа у нас все ищет, да? Да и находит. А я просто иду и они прям под ногами поводу. Ой, да. Ты не только в рыбалке. Опыт находится. не пропьешь. Ой. Это у нас что? Красноголовик. Вот еще красноголовички стоят. Красиво. красноголовики. А -а -а. Три штуки. Давай, покажем. Вот. О, хороший. Сейчас порежем их. Вон еще один. Стоять, Подожди. У нас еще один. Это папе под ноги попал. Он большой какой-то костик, он поменьше. Плюс что? Почти цел. Крупным планом. Такой большой гриб, да, ребят. Он мне кажется маленький. А он еще грибочек. Ну, давай, я так сниму. Покажи. Иди сюда, ну, Покажи. Иди. Иди, иди. Ну, что ты там нашел? Покажи зрителям. Ага. Каких? Вот еще один. Где? О. О, какой молодец. Беленький. Да, белый Хороший. Покажу. что ты любишь собирать грибы кош очень отаскать что дашь папе ведро-то ну молодец покажи что там нашел туда а он уже забрал такой как у такой лес у нас идет грибок покажи такой лес так гуляем, а собираем грибы а это что у нас за гриб? это не гриб, это труха ну гриб, но это его есть нельзя под березой вот еще, ребят, грибы Вон грибок стоит. Так, ищем, ребята, грибы на кадре. Он еще, он там у березки стоит грибок. Вот он. Браконьеры идут. Сейчас грибам хана. Еще беленький маленький. А два. Этого я на кадре не вижу. Я вот этого видел. уже темнеет, поздно пошли за грибами в 5 вечера, на часочек, так, что там нарыло? Не знаю, как шампиньон, без понятия, что за гриб, ну вот мы, ребят, что насобирали, решили дойти домой, уже темнело, Такая была у нас небольшая прогулка за грибами. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.